Здравствуйте, дамы и господа! Вашему вниманию я хотел бы представить модель двери Monolith Muscle комплектация из двух двухцилиндровых замков. В данной комплектации нижним замком послужил Multilock модели CTS. Это замок самого большого формата, системой блокировки при снятии броненакладки и обладающий еще рядом интересных функций. Одной из такой функций является то, что в этом замке он вылет регулятор распределен не на два оборота, а на три. Это позволяет размещать на таких замках более нагруженные ригельные системы, тем самым правильно распределять нагрузку. Еще очень интересная функция этого замка, ну в принципе той же, которая обладает ее его, скажем так, собрать это Чизаре Revolution Pro У нее тоже есть эта функция. При закрытии замка нажим, при нажатии на ручку собачка служит как пятый ригель и не, и не, откро... не работает. Еще очень интересная уникальная функция этого замка является то, что замок можно перевести в такой режим, в котором ручка перестает как бы работать. То есть вы можете уходя из дома, допустим, если у вас не хочется как бы, закрывать, замок, закрывать ригель, замок с внешней стороны на ключ, вы можете повернуть вертушок с внутренней стороны перед закрыванием вот, в такое положение, захлопнуть дверь и уже после этого нажать ручку, то есть снаружи никто не сможет, то есть, то есть дверь будет закрыта. Да, она будет закрыта при условии того, что в квартире кто-то есть, поэтому это нельзя как бы дверь будет работать далеко не на сто процентов своего потенциала это как временная фиксация то есть но ну, это очень удобно вторым замком данной двери послужила чиза revolution pro это также редукционный замок только же двухоборотный более 3 регулей у него такой же самый в отличие от этого замка, у которого блокировка замка происходит при срывании броненакладки, в данном случае блокировка замка происходит при сломе цилиндра и вынимании цилиндра, либо задавливании цилиндра. Так как это монолит мускул, полотно двери в металле составляет более 70 мм, это не позволяет разрезать его насквозь болгаркой. Защита... В притворной части, всей замковой части всех, всех потенциально изъемных вес составляет 12 мм обычного металла также установлен 12 мм каленые пластины на верхней и на нижней замке броненакладками послужили нижняя броненакладка это Ази Фауста с максимально толстой шайбой 13 мм верхняя броненакладка послужила броненакладка Монолит по компоновке цилиндров Здесь получилось так. Нижний замок на данный момент в нем стоит временный цилиндр с пяти ключами для того, чтобы закончить ремонт. И постоянными цилиндрами будут нижний цилиндр будет EVA 4 ks с функцией КЗС противосверливания и верхним э -э, EVA 4KS КЗС и с вертушком изнутри. А верхним замком послужит цилиндр с ключ-ключ, с обеих сторон ключ, без вертушка облой протек-2. Дверь, данный экземпляр, он поставляется без внутренней накладки, для того, чтобы столяра уже изготовили внутреннюю накладку, те, которые будут заниматься деревянными двери, дверьми в квартире. И уже после этого приедет бригада наших монтажников и установит эту панель. На данный момент никакой панели здесь нет. 5 антисрезов, 2 петли. Еще интересной особенностью модели Монолит Муску служит вот эта вот часть замковая. Я покажу поближе. Первое, это противозломный притвор. То есть, при закрывании притвор двери, он теряется за уровнем вот этого квадрата цельнометаллического, который проварен с минимальным шагом, очень мощным сварочным аппаратом на 500 ампер. То есть, вот этот и вот этот металл, они слиты воедино. То есть, они на прихватках не такие держатся, это единое целое. И второе, это то, что на монолит мускул идет, это... Защита ригелей каленными пластинами. Опять-таки, они сделаны э, еще более защищенно, чем у кого-либо. Каким образом? Э, каленые пластины идут как с тыльной стороны, чего нет ни у кого, как стыльной, так и с торцевой. То есть у всех установлен каленый пластин только с торцевой стороны. У нас установлены как с тыльной, так и с торцевой. Это не позволяет засверлиться с этой стороны и забить ригеля под этим углом. Защита обычным металлом составляет в данном случае более 20 мм ригелей обычным металлом и 6 мм каленого. С торца это составляет защита ригеля 5 мм и 6 мм каленого. Монтажные уши, то есть крепление такой двери производится на монтажные уши из полосы 50 мм на 5, по 6 монтажных ушей на каждую сторону и 2 вверху. Также идут система тяг вверх и вниз, дополнительные ригели и отверстия под сигнализацию они также идут в каждой нашей двери компоновка ребер в данной двери составляет два ребра вертикальные которые поджимают замки и также зеркально отражены со стороны срезов. и 8 ребер горизонтальных жесткость конструкции она безупречная надежность она тоже на высочайшем уровне. Так что если вам нужна такая дверь, обращайтесь, с удовольствием вам ее изготовим.